Теперь говорят, что правда из этого что неправда. Мы решили так поиграть. Ну, Мария, строй свитера, это точно правда. С очень важной темой, очень крутой, на которую я пришла обязательно сегодня искать, как наше тело, мы сами можем себе помочь в какие-то сложные периоды. В общем, аплодисмент мы уже поддержали, давайте еще раз. Добрый вечер еще раз всем. Я рада, что вы пришли, что вас так много, и надеюсь, что достаточно всем комфортно, удобно. Если что-то, то можете тоже, Александр сказал, что вы перемещаться по пространству, вы тоже можете перемещаться. Да? Я думаю, что э, как бы формат а, лекция, но у нас не такая лекция, что я буду рассказывать, и будете слушать, нет. А, вот. Предлагаю тоже включаться, потому что... Э, тот формат, который я вижу, он предполагает ваше участие, а, потому что... интересно, я, Конечно. Интересно. Конечно. Люди с балкона. Да, и телесно, и словесно. Да? То есть говорить тоже можно. Я не только про тело, я поговорить люблю. А, рада, что, как Саша сказала, что со мной, да, с проектом у нас произошла синергия между нами. Да? И я очень рада быть здесь, на самом деле, благодарю. Потому что здесь выступали мои коллеги, друзья, преподаватели. Поэтому я э, видела, насколько это классная возможность встретиться вот так вот просто с людьми. Я пока не так часто, на самом деле, встречаюсь с людьми в аудиториях. Чаще это происходит э, онлайн, да? если побольше. Если я встречаюсь живую, то чаще всего это на один, один на один. Потому что я не голог. Я голог. Отгадайте. Кто? Гок. Гок. Гок. Ну, есть вологи, там астрологи, психологи, вот Саша сказал. Педагог. Так, я знаю педагога. Все. Да, вот. Вам уже там второй пунктик. Отсюда что я дал? Да, угадал. Ну и да, Да, я по первому образованию педагог-хреограф. Он тоже педагог. Да, понятно уже. По-второму, я танцевально-двигательный психотерапевт, да? но как психотерапевт я не работаю, потому что я нашла себя, точнее, мое тело, сказала, тебе туда надо, и вот я здесь. Это соматический подход к телу, про это мы тоже позже поговорим. Я хочу с вами познакомиться, давайте мы это сделаем таким образом. Ну так немножко, на вопросы, если что-то из этого да, можно поднять руку или что-нибудь? конечно да хвостик что не <свят> вот а, ну, что вы так сразу нет конечно я взяла хорошее настроение все прекрасное осень началась кто любит осень о что, остальное? нет ну ладно я люблю осень хорошо кто пришел сюда после работы так остальные что не работающие? Вот так а кто занимается какой-либо физической активностью ой Кать там все слышно Хорошо. Кто первый раз на мероприятии «Люди вне профессии»? Ага. Кто не первый а раз? А есть кто воздержался? сдерживаете? Не Я определилась. Окей, хорошо. И, кстати, заметили ли вы, какую руку вы поднимали? Правую. А, да. тут просто пространство. Окей. А, все заметили? Вы прям точно знаете, какая у вас рука любимая отряд? Я не знаю, но заметили. Молодцы. И поскольку он не вылился, немножко цела, то это была левая рука. Окей, хорошо. Мы к этому вернемся чуть позже, да, про нашу приоритетную руку и неприоритетную. Мне хочется поговорить с вами еще о том, почему вы здесь, что вас сюда привело. Это Я такие по кругу паровозик. Ана, Она, Интерес к телу. Интерес к телу. Я с вами все знакомы с вы где-то встречались. Не знаю, почему-то так. А как она... справляться в негативной ситуации вот после там написано... После ну, чего? После, ну, расставаний, кризисов. Да, э, как проекция тела. потому что оно дает, знаете, себе сбои какие-то и вообще сигнализирует там волнение. То есть как... Поражать. О, дайте, пожалуйста. Я тоже за. В принципе, можно все, да. Полтора часа с мегатерапией. То есть, как выходить из после таких ситуаций, правильно? Хорошо. То есть это сейчас прям. За регуляция Прям за решением пришли, да, вот чтобы что-то для себя взять. Прямо точно Интерес, решение, что еще. Хорошо. Как? Смотрите, э, здесь можно говорить открыто, Рома, настолько, насколько вы готовы. Хорошо, давайте. У нас нет никаких правил, кроме правил организаторов, если какие-то есть. Какие есть. Я... Основные вообще правила – это безопасность своя, окружающих людей и пространство, которое вокруг нас. А, все остальное, если с чем-то хочется поделиться, вы можете поделиться. Помните, да, что идет запись, то есть, если вам окей, что это будет где-то тоже увидено, услышано, то делитесь. Если что-то прям очень важное такое, можно после встречи ко мне лично подойти, хорошо? А в остальном мне хотелось бы, чтобы максимально мы были открыты, то есть, я буду своими историями делиться. Вы можете продупить. В чем он выражается? Профессия. Профессия. Нет. Так, и... Хочется заниматься тем, чем не знаю. Вы знаете? Да. Хорошо. А что вас привело именно сюда? Именно на встречу, которая заявлена как энергия, которую можно достать через тело? Она. А вы уже были, да, Надя? Нет. А еще что вас привело? Сюда. Все, не принимается больше ответа она или он. А, мне интересно все, в принципе, что есть в этом мире. Класс! Хорошо. Интересно. Часто звучит, да? <связывая> ну, Как сказать? У меня такой же. у, а... есть, у меня есть это, тоже интерес, к которому я пришла, еще не должна выходить? Как а, вы а, должны? По графику. По okay. графику. А, мне интересно, как, на, какой, какой период времени регулярной физической нагрузки дает накопить и высвободить энергию. Я знаю, что есть такой момент. А, и поскольку я девушка, у меня есть иллюзия, что я не должна что-то делать через силу. Да? Допустим, я не могу поставить себе челлендж 30 дней. У -у -у. А, ну, это все подвергается, конечно, сомнению. Не могу себе 30 дней поставить челлендж у -у -у. А, в надежде, что через 30 дней во мне вдруг заживется источник. А, но при этом в течение 30 дней могут быть дни, в которые я должна себя, вроде бы, услышать и сказать, мне у сегодня день в больнице. Ага. И ключевое, что вас привело сюда? Прямо вот можно одним словом? Mm -hmm. Есть ли какая-то система, через которую наше тело начинает вырабатывать золото? То есть вопрос. Что привело вас сюда? Я управлять миром. миром, не знаю как. А, окей, принято. Хорошо. Энергия привела. Так. У кого Последний прямой пароль. Да. Ну вот, когда со всех сторон, например, завал, и в работе, и в личной жизни идет активный очень много задач, и тебе по-кайфу, но понимаешь, что организм любит ты так и садишься на стол. Потому что не варит. Или там и все это ощущается в теле. Голова начинает гудеть. Да-да-да. Хотела сейчас поговорить еще. То есть а прям что-то ускать, тоже за инструмент. Как с ним напряжение. Как с ним напряжение, mm -hmm. да, вот когда прям ну, тумачка. Что... Окей, вот. ну, то есть ключевое, ну вот два момента, которые я услышала, в принципе, нужны какие-то решения, какие-то вот, не знаю, там, типс, да, какие-то что можно применить для себя, и интерес. Да, меня на самом. А, давайте еще вспомнила, вспом что привела. Что же меня сюда привело? Что здесь делать? Okay. Я привела определенный вопрос. Я знаю, что психосоматика – это невысобожденная энергия, которая пошла без того, что вовне, она ушла вовнутрь. И она может начать разрушать человека. И даже если я знаю причину, от чего что пошло, как элементарно простить себя или другого человека, когда это входит в бессознательное и подсознательное? Что делать? Простить? Простить, да. Может, То есть есть обиды. Правильно? Да, какая-то эмоция, но это ушло вовнутрь и разрушает изнутри. Какие эмоции разрушают? А, разрушает через а, какие-то болезни, ослабление иммунитета, ослабление иногда даже психологической активности. Mm -hmm. И, ну, в общем, негативно и повозрастающе. Чем больше лет это остается внутри, тем более разрушительное оно есть. Mm -hmm. Благодарю. Чем бессознательно отличается от функционального? Ну смотрите, я не психолог, у меня есть аллергия. И да, благодарю за все, что проговорили. И я не про психосоматику. то есть вот это прям важно скажу, потому что людям, когда говоришь соматика, а, ну да, психосоматика, нет, не психо. То есть психосоматика, да, она связывает, как вы сказали, различные заболевания, различные симптомы с. А, какими-то причинами, которые привели туда. Да? И, соответственно, убирая причину, мы убираем этот симптом. То есть мы действуем от психики к телу. А мой подход а, с ног на голову, противоположный. То есть мы идем через тело и, меняя что-то, скажем, позже, что в теле, мы можем поменять а, что-то где-то там, на уровне бессознательного. Потому что я в своем опыте пришла к тому, что э, все-таки задам еще один вопрос. Э, меня тоже привел интерес, да, я рассказать, что меня привело, потому что мне сейчас все чаще-чаще и чаще людей приходят с запросом, где взять энергию? Прям вот надо, прям не хватает. Тоже, да. И я хочу поговорить с вами, что же такое энергия? Потому что есть очень много разных подходов, и чтобы мы тоже не путались, о чем мы будем говорить, я предлагаю сразу пояснить этот пункт. Что для вас, наверное? Сила. Окей, сила. Для вас. Способность действовать. Да, благодарю. Для вас. Тонус. Для вас. Энергия. Желание. Желание. Для вас. Есть ресурс. Ресурс, окей. Да для вас? Резимный ресурс. Резимный ресурс? Мотивация. Мотивация, свобода. Так, отлично. Пошла энергия. Это для вас? Я тоже хочу сказать, что желание. что И возможность. Хочу и совпадение. Хочу ему наполнить. наполнить. пол. На пол. Да, палантка. Вдохновение. Терриц, как раз? Алексей. Алексей ты Прямо ты решил Интерес энергия, желание действовать и точно, да. Ага, ага, окей. Это все, знаете, такие вот метафоры, да, как красиво сказать про энергию, что это такое. Это все здорово, и это, наверное, то, как мы ее чувствуем, что вот она у нас есть. да, У нас появляется вдохновение, будет что-то делать, у нас сходится то, что нам хочется с тем, что нам э, реально приходит к нам, да, вот это все совпадает. Так мы чувствуем это проявление энергии. Но про энергию конкретно в теле и работу с энергией а, говорят по-разному в разных подходах. Потому что есть подход эзотерический, чакры и вот это вот все. И я не про это. Да? То есть ну, как бы важно понимать, что мы не будем говорить с точки зрения открытия каких-то каналов. Я не про ту энергию, которая китайской медицине, да, меридианы точки, потому что как-то ко мне пришли с запросом про энергию и сказали, вот вы же, наверное, точки мне на теле дадите, нет, точки я тоже не даю, то есть сразу я... Вот мы А какая разница, если можно гадать там по звездам, по руке, по глазам, результат одинаковый, смысл один и тот же, то есть все одно и то же, разными дорогами. Я считаю важно прояснить подход. Потому что люди, приходя ко мне, ожидают иногда одного, а оказывается, что совсем другое. И им прям важно, там, эзотерик я или ученый, или психолог. Да? Ну, то то есть, есть, есть пришли за результатом, а важно куда он. Давайте так, если тот человек, про которого мы сейчас рассуждали, это не вы. Я просто поржет. А, вы же за Паржет. Вот, то есть я предлагаю про себя говорить, да, потому что очень часто мы начинаем, а вот бывает, хорошо, пусть бывает, но вы сейчас здесь, у вас есть возможность провести полтора часа с пользой, вероятно, для себя, да, то есть поэтому вот, если для вас не имеет значения, откуда приходит силы, ресурс, вдохновения, супер, я про ту энергию, которая Е равна с квадрату, ну, то есть чисто энергия, которая у нас находится в теле, Та потенциальная энергия, которую можно пустить на движение. движение, прежде всего, физическое, да, то есть это может быть движение как движение вперед к своим целям. Я очень верю, что они у вас есть. Какие у кого цели, кстати? Секрет цели? Секрет. Секрет. Нет, для такой большой аудитории. Хорошо. У кого не секрет? Ага, да? не то чтобы я собираю запросы исполнять, исполняю. мне как собой управлять. Управлять собой, так миром уже кто-то управлял собой, уже ближе. Да, Мир через себя лучше вс. У меня, ну, во-первых, у меня цель гармонично выстроить все области моей жизни. Их много. и семья, и финансы, и семья в широком плане, не только муж, но и родовые всякие. Mm -hmm. вот. а, и мне нравится проект, мне очень нравится его развивать. Я вижу, у меня большое видение его, а, путешествия, мне нравится находиться с на новыми людьми. Но как бы до все цели у них определенный организм, которые Окей. Еще есть цели? Или тут все не определившиеся. Я поняла, да, Ты же сказала, что это можно да, что Сказала, что сюда приходят те, кто вот на у нас путь, и не определились, и это, какие у вас цели? Да блин, так, раз не раз. Может быть, есть. Ну, Еще я поняла, что энергия – это когда у тебя есть э, видение твоих целей. Потому что когда у меня был период энергичного, я даже не могла помешать, потому что мне ну, казалось несполезно. Да. И да, да, да. у меня было размытое mm -hmm. видение чего-либо. Чего у кого-то прям реально есть цель? Я на Задача есть. А нужно... цель? Для чего это сделать? Mm -hmm. Мне нужно написать научную статью. Это цель? <свят> это я не знаю. <свят> Или это задача на пути к цели? Мне нужно закончить <свят> аспирантуру. Закончить вот, это... аспирантуру? Да. Была отличная цель, да. Чтобы что? Чтобы, Чтобы защитить диссертацию. Зачем? Чтобы что? <свят> цель кандидата в науку. Он <свят> все знает. Ага, хорошо. <свят> да, ну ладно, дальше не пойдем. У меня еще... Я хочу свой проект. У меня даже есть сайт. Вот, Мне нужна сила. После работы, наверное, начать заниматься этим, а то, что, помимо основной работы, еще чем-то свое, начинание. Ага, ага, хорошо. У кого-то еще есть что-то? Давайте с вами поговорим. В Да. Чего? Нет, да, не дороже. А, хорошо. Вы в это верите, кстати, что если роговарь разговаривать в не аудиторию, которая не является целевой, либо для помощи, либо для покупки, то можно как-то идти. Да, да. А потому что если что-то ее совершил и все, и, и потом больше не искреннее Ну вот разные подходы, да. Есть. Нет, да? То, в принципе, еще похова нет, просто есть вещи. Да, конечно. Но это, это другое. Есть то есть есть какие-то верования, да, а есть просто, ну нет, я сейчас не хочу делиться. И да. это окей. Потому что главное сейчас – это ну, как бы, ваша личная безопасность, ваш комфорт, чтобы вам было хорошо. Вот. то есть Так же, как Саша сказал, чтобы кого-то не надо фотографировать – окей. Кто-то не хочет говорить – это тоже окей. Да, ну вот просто. Окей. А я тоже могу поделиться. Я почему миллион рублей в месяц? Ну, я в процессе. Главное. Да. Это а цель или средство? Это ближайшая цель. Это дальше. Это цель или средство? Ну, конечно же, это цель, которая как средство. Вот, ну пока да, пока вот все такая. А, хорошо, что вы уже делаете, чтобы идти к своей цели, даже кто не проговорил? Надо ответить или просто надо кивнуть, что я делаю? Это открытый вопрос. Думаю. Что вы уже делаете? у меня написаны стратегии, с командой, друг и у нас команды, мы ставим друг другу задачи, иногда даже удается контролировать их исполнение. Круто, хорошо? Пытаемся вырастить кошки гидропоник. Хочется а, Кто хотел поржать? Да, спасибо. У меня, значит, знакомая рассказывает. У меня говорит, друг, мечтал выращивать шампрану. Ну, крокус. Вот. Ну, это как бы дорогая приправа, да, ее можно сделать, там, продавать, типа, такой бизнес. И он все маме своей, но мама, надо полагать уже человек в возрасте, рассказывал, что он будет сажать крокус. А это можно будет вырезать, если. А -а -а. И вот наконец-то он посадил к напрямую. Она стала расти, он ехал там, знаю, в отпуск, и мама попросила маму пополивать. Крокусы. То есть мама, я не знаю, финал этой истории, но мама свято верила, что это крокус. Она сказала, крокусы-то твои растут. Ну, то есть, я не знаю, как бы я лично не участник этой истории, но мне вот раскали, если крупство называется. Ну вот, так что, если что, то давай название крокус. Вот. А -а -а -а. кто еще что делает? Мы ездим к друзьям, деревни, которые за занимаются собственным хозяином. Зеленовыдущие да. собственные хозяин. А, окей. То есть вы ее визуализируете? Да. Тоже мы, очень мы, модный, действующий инструмент. Хорошо. У кого да. еще что? Здесь. Что делаете, чтобы идти вперед, чтобы двигаться? Сюда а-а-а! Молодцы! Я спортом занимаюсь, чтобы ты были силы держать на Ага. А, а что делать, если не делать? Угу. Вот. А, хорошо, а раз, оно значит, не делается. И тогда в каком состоянии, когда не делается? Я бы хотела услышать, это может быть эмоциональное состояние? Интересное тоже. Вот в каком вы состоянии прямо сейчас? То есть мы уже приближаемся к телу, да? Мы так немножко от центр идем к себе, зажата. Страшно, не страшно плачь, когда ты не видишь. Зажата, страшно. <смех> упадок. А как он у тебя ощущается? Ничего не хочется делать. Такая ну, какая реальность? Да, Бялость, а, а? страх. Страх. Страх. Еще <смех> <-то>. И... да. <смех> Сейчас на была Сейчас на полного. Да. А, льва, то есть вы прям <смех> Хорошо. Вы хоть кто-то это а все говорит. <смех> Кстати, говоря, говорю, ты завязался. Из-за вот такого продолжительного состояния. Большие сомнения, так ли ты вообще туда идешь, что не неужели? И тогда в теле что? Какая эмоция, какое состояние? ]əng. Это у вас. Я тоже не берусь судить, но. В теле сидеть и вставать или что то такое? Ну пытаешься что-то как это. Согрете, просто ходите хотя бы там, но это тоже не помогает. Кто еще в каком состоянии? К соглашению. Вот так? Еще раз, что да, да. Липс улыбкой, пустом. Это уже хороший знак. Хороший знак. То есть, либо это такая же вырученная улыбка, либо действительно, но есть ресурс об этом говорить, это уже здорово, благодарю. Прекрасно. А не поймешь? Мне кажется, еще бывают моменты, когда тело ловит, как будто ему очень сложно даже двигаться, не то, чтобы думать о чем-то, но ты загостеньеваешь. Тогда давайте прям про физические поговорим о состоянии телесные. Есть ли у кого-то прямо сейчас напряжение в теле? Да. Прям давайте тоже с Уже другую руку поняла. Вот видите, вы уже обучаетесь. Я думаю, если оно у вас есть, то вы об этом знаете. Напряжение физическое. То есть это может быть а, ну, мышечное напряжение. Есть. Нет. Нет, классно. Самый счастливый человек. В конце сделаем конкурс на самого счастливого, вообще здорового, легкого человека. А у кого было, где что? Это важно, потому что мы будем двигаться. Часть будет двигателя. Что было Начинаем болеть. Ты даже когда не можешь длинуться к своей цели, она вот именно таким образом как бы отыгрывает. спина? где? это поясница. поясни. Нет. А вот прямые мышцы вот эти вот спины. Разгибатели позвоночника. Да, спасибо большое. Шея, плечи. У вас плечи? Да. Я тоже скажу, у меня... Ну, такое, скажем давление на мозг. Снаружи или внутри? Ну, то есть такое ощущение тяжелой головы. А, ну, это это... это не головная мозг, но у А у меня вот здесь все время. Солнечное сплетение, нет? Солнечное сплетение вот – это место, где ем раз в Страшно, когда, ну, там, а как с дыханием? Вот с дыханием, сразу, здесь вот здесь не хватает. Не хватает, у меня лечо поднималось. Или вот здесь. Вот здесь, либо здесь у меня. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Кто-то счастливый. У mm -hmm. вас сразу, да. Всегда было исключение, mm -hmm. да теперь вспомните про свои цели. Кто-то озвучивал, кто-то не озвучивал. Да? Вот. Как вам в таком состоянии конвенитива? Хреново. Хреново, да? Рассказали не как-то. Я спросить, кстати, есть ли урожай? Да, кстати, расслабляю. Окей. Есть ли урожай? Да, есть. Почему вы еще не у своих целей? Почему вы еще не там? Шаги не прописаны. Шаги не прописаны. Путь не а нашло. Как это двигаться? Лень. Угу. Распыляет. Страх, Ощущение, что да. а еще столько лет. А, это тоже, да. Соответственно, если в теле есть там, напряжение, да, там, вот, там, сложно дышать, да, страх и та же лень. То есть лень это что? Бежать, ничего не делать. Тела, а также а, что То есть тело опять же бездействие. Что-то еще сказали. Я не ленись, я ищу, стараюсь, но я не знаю за да. что. А, как раз лениться хочется вообще делать ничего не хочешь, ничего не хочешь. Не бывает хочется, а бывает прям где специально начинаешь ничего не делать. Специально как бы никого. Я не буду ничего не может ей все равно, сейчас не у меня есть большие цели и, мне кажется, не обучение. Да, да, да, я чувствую, что через пару лет. А, через пару лет? это <смех> <Да>. проверю. <смех> Окей, а, я здесь для того, чтобы поделиться с вами, да, возможно, вы со мной поделитесь, потому что я не только обучаю, но я учусь постоянно, да, и мне важно учиться от каждого человека, кто ко мне приходит делиться тем, как тело может стать тем ресурсом на пути к нашим целям, которые у нас есть. Либо, если кто-то не определился с целью, да, то как понять, от чего я хочу? Потому что, понимая, чего я хочу из непонятно какого состояния, да, я не понимаю, в каком состоянии, то есть я себя не ощущаю, Что-то такое ощущение, отвлекается, да, что как будто бы вот... А где я, где мое тело? Как у вас контактом вообще с телом? А, ну, okay, давайте так, у кого есть такое, что голова отдельно, тело отдельно? То есть мозг тело. Так все <свес> и признались. Ну но, э, в какой-то степени, да, я понимаю, что у меня хорошая ситуация, но я знаю, что я сейчас будет, что голова это просто пассажир, а тело это такси. Я знаю эту ситуацию. И она <свес> Как говорят мои коллеги, тело это не такси для мозга. Да, цитирую Марка Ну, в общем, да, вводим этот подход. Привет. Да. Да, ну, я вот, например, голову понимаю, что я могу летать, но тело мне этого не позволяет. Ага. хорошо. Я не понимаю. Может, я же не голову, а именно, да. объяснить, что именно? Ну, что значит, голова отдельно Может быть, есть какие-то признаки. Признаки? Я не чувствую свою тему. Я много думаю, я работаю головой, да, я занята, у меня много мыслей, но И когда меня бросят там, очувствуя свои стопы, например, я это понимаю, где они. То есть как будто бы я разделен с телом. Вот протокол. Да, нет? Как бывает, когда ты делаешь эти... А вот Бывает такое, да, ты не Может ли человек, который не чувствует свое тело, ответить на это? сказать, да, я не чувствую свое тело, ведь я его не чувствую. Ну, Хороший вопрос. А, я спрашиваю, потому что периодически люди приходят ко мне с тем, что я себя не ощущаю. То есть я все время в голове, у меня много мыслей, но я не могу э, попасть в тело. Правильно я понимаю, что такие люди могут в болячки, болячке обнаруживать уже на довольно серьезной стадии? Да, да, Да. То есть я как раз пришла к соматическому подходу к телу. Может быть, кто-то знаком, кстати, с соматиком? Да, да. Когда ты такой долгой чувствуешь, пытаешься понять, где у тебя находится что-то, а потом. Рука, не нога, да. Я недавно ходила и вдруг поняла, что я не чувствую кусок ноги, и я не могу понять, куда делать бедро. <связь> да. Так вот оно может появиться. Да, я это плохо. Да, и вот сейчас <связь> люди приходят с отсутствующими частями тела, а уходят собранными. <связь> и, вероятно же, вы тоже что-то такое почувствуете сегодня, потому что мы будем двигаться. Но похоже. Вы, кстати, как не устали сидеть? Или уже, уже не устали? Встали. Хорошо, кофе тут поставьте, пожалуйста. Встаем. Сумки. хочет. Поскольку мы сегодня без презентации, которую я сначала планировала делать, потом думаю, не, наверное, все-таки... Ну, но все-таки привезла компьютер, несмотря на то, что я прямо отсюда в аэропорт, и я его не планировала брать с собой, но теперь я лечусь с компьютером, и он все равно не пригодился. То есть моя мысль была верная, что презентация не нужна. Надо вот слушать себя, что называется. Вот. Я к тому, что теперь я импровизирую дальше. Мы сделаем все наоборот. Мы сделаем сначала практику, а потом я расскажу, что это будет. Хотите, да, Окей. Wow. Okay. А, тогда, если есть возможность, я предлагаю разуться. Каблуки точно не подойдут. А, лучше нет, но а носки? Да, она И давайте сразу, вот а мы потом будем сильно делать практику. Лучше, шире, стулья, прям максимально, чтобы у вас между рядами чуть больше места. И может быть их чуть ближе к центру. А, да, стулья нужны. А еще я знаю, я все уже узнала у Саши, что здесь можно отвязать подушки. Да. И давайте это сделаем, потому что нам нужна твердая поверхность. Он уже просто поднять обязательно, на... да? Можно? А, ну или да, верно, да, мальчик. Можно так. В общем, организуйте себе жестко. Может, поверхность, скула. Что нужно съесть? Стулья? Нет. Нет, пока стоим, стоим, на можно, кстати, если вам будет мало места, переместиться вот туда, назад, можно, да. за кулисами. Так, тоже можно? Я показывать ничего не буду, я буду говорить, поэтому... Э -э -э. Сколько места нужно, чтобы вот что-то делать? Потому что вот здесь, вот там вообще очень тяжело. Может. Давайте расширяться. Реально, скажите, какое пространство нужно, чтобы все поняли? Просто сидеть, чтобы сосед не подкарабочил. То есть мы не будем руками. Ходите сюда. То есть нужно раз. просто ширину в на да, стуле. Да, немножко ширину. Ну, ну и вот когда вы стоите, чтобы вы не касались стула спереди. Можно сразу сделать, если хотите сделать, потому что обратно. Да. Окей. И смотрите, можно с открытыми глазами, если вам комфортно, да? но практика предполагает с закрытыми глазами выполнять, для того, чтобы лучше обратить внимание, а что у меня там внутри. Не что снаружи, да, не так, как я выгляжу. И очень важно, все, что я буду предлагать, это будут очень простые маленькие движения. Я расскажу позже, как это работает. Эта практика основана на методе Фильден Крайза. Это фамилия, можно не запоминать. Но это одна из соматических практик, соматических подходов к телу, поэтому сокращенно говорю, что соматика. Да? Легче запоминать, ложиться на слух лучше. И этот метод предполагает идти через комфорт. Да? Говорили, что иногда хочется полениться, ничего не делать. Вот. Иногда это очень хорошо. То есть мы не будем делать каких-то активных упражнений, у нас не будет упражнений вообще. У нас будут движения. В чем разница между упражнением и движением? Упражнение то, то, то, то – это заставляешь с... тело делать, а движение, ты... угу, а движение Дереком? ты пытаешься ощутить. Наверное. Да. Ну вот примерно все про одно и то же говорите, да, что упражнение мы тренируем одно и то же. И как тренировка какого-то навыка – это круто. Но для того, чтобы поменять что-то в теле, да, вот было напряжение, мы хотим, чтобы мы расслабились, не было ощущения себя, мы хотим, чтобы появилась опора, да, что вот я теперь себя чувствую, что у меня есть тело. То есть нам нужно начать делать что-то новое. Поэтому огромная, огромная просьба не выполнять это как упражнение, которое нужно повторить одинаково, а каждый раз исследовать, да? то есть включить прям такие качества, как Интерес, с которым многие из нас сюда пришли, любопытство. Как такое будто будет. мы первый раз делаем его. Да, как будто первый раз делаем Классно. Да, даже если вы повторяете это 3-4 раза, как я буду предлагать, каждый раз пусть это будет по-новому. То есть нам нужна новизна для того, чтобы обучиться. Нам важна легкость движения для того, чтобы было удовольствие. Это все потом расскажу сейчас. Скажи, стоим, стоим, как метро. Приехал, блин, на Бентли, а тут стою, что-то, как метро вообще. Окей, вот, это важно. не просто так стоите. Но важно, чтобы вы делали без усилий. Особенно те, у кого мышцы спины, шеи, голова, другие какие-то напряжения есть, делайте без боли и без дискомфорта. То есть дискомфорт – это когда... Ой, что-то вот так меня уже тянет шею. Или дискомфорт, это... Ой, дыхание перехватывает, страшно, тогда тоже не делать. Да? То есть мы берем и физический дискомфорт, и эмоциональный. Это важно. Ну и собственно все. Сейчас. Ну и опять же, лучше закрытыми глазами, если вам в какой-то момент захочется открыть, тоже открывайте. То есть делаем с интересом, с удовольствием, и без боли. Итак, я вам предлагаю, там, где вы сейчас стоите, не опираясь на что-то сзади, да, то есть опираясь только на пол. Прикрыв, а тоже прикрыв глаза, просто заметьте, как вы стоите прямо сейчас. Сейчас все вопросы, которые я вам задаю, мысленно отвечайте на них, а потом мы обсудим, если захочется поделиться. Заметьте, где больше вес вашего тела, на правой или на левой? Или может быть по центру. Как распределяется вес в стопах, может быть он уходит больше на пятки или на переднюю часть стопы. Или может быть внешний край больше нагружен внутренний. Прямо внимательно прочувствуйте. Если что-то есть, что расслабить, да, вам хочется как-то по-другому встать, делайте, но специально выравниваться не нужно. И заметьте, в каком положении ваши ничего не менять, в каком положении колени. И глобально здесь два варианта. Либо они выпрямлены, я это называю заблокированные, да, то есть совсем такие жесткие либо они присогнуты. То есть может быть там, буквально сантиметр, несколько миллиметров, но есть ощущение, что чуть подсогнуты колени. И следующее, обратите внимание на поясницу, на прогиб в поясничном отделе. Кажется ли вам, что он большой, что поясница прогнута вперед? Или же его нет, да, то есть прямая спина в этом месте по ощущениям изнутри. Или может быть даже назад поясница. И в каком положении шея? Здесь может быть проще сказать про положение головы, то есть либо подбородок наклонен вперед. Глава скорее опущена к полу, либо наоборот, подбородок выше горизонта, и скорее голова чуть выше, либо как-то в нейтральном положении. Может быть повернута немного вправо или влево. Хорошо. Возможно, что-то меняется уже даже от того, что вы стоите. Заметьте дыхание. Дышите ли вы вообще? И в любой момент можно открыть глаза и присесть на стул. Глаза вначале. Возможно, только для лока. Хорошо. Лучше всех? Потом с свободностью? А, можно взять? Да. Конечно, лучше, когда мы еще будем безумно делать. Хорошо. И сейчас я попрошу вас сделать следующее. Все, Просто запомните, хорошо, какое было состояние в начале, потом, если захотите об этом скажите. я вас попрошу без подушки мы сидим и сесть так, чтобы вы не опирались на спинку. Да, я вас не вижу, я вас чувствую. Не опираться на спинку кушала и ближе к переднему край, ну, то есть чтобы у вас не глубоко был таз. Хорошо. И дальше, если Там можно снять, да, то есть, если это окей, столик прям все удобно. Рядом. И снова предлагаю закрыть глаза. И заметьте, в каком положении, пока ничего не меняйте, находятся ваши стопы. Стоят ли они под коленями, пятки? Либо чуть впереди. Или наоборот, как под себя, да, вы их пододвигаете ближе к ножкам стула. Самое ли это удобное положение? Попробуйте их выдвинуть немного вперед. Немного это пару сантиметров. Да-да-да. Немного назад. То есть каждый раз, меняя положение, остановитесь на несколько секунд и почувствуйте, а как в этом положении, в новом, стало лучше или хуже. И если было лучше, вы возвращаетесь к комфортному, если стало сейчас лучше, отлично. Прямо продолжайте, поэкспериментируйте. Мы с вами начинаем обучаться, обучаться изнутри через свое тело. И может быть можно поэкспериментировать с шириной между стопами. Можно ставить их ближе к центру. Или наоборот, шире. И удобное положение это скорее всего угол в коленях будет около 90 градусов. И бедра не заваливаются ни внутрь, ни наружу. Да? То есть, если вам приходится удерживать бедра от того, чтобы они не завалились туда или туда, скорее всего, вы еще не нашли оптимальное положение. Это оптимально, когда вот, как поставили, так и Хорошо, и а затем обратите внимание на то, как лежат ваши кисти на бедрах, И повернуты они ладонями вверх или вниз. И в любом случае, как бы они не лежали, поменяйте позицию в руках. да, То есть либо развернуть стороны, либо внутреннюю потолку. И сейчас заметьте, поменялось ли что-то. Возможно, в плечах, в шее. Если хочется зевать, зевайте, это очень хорошо. Может быть, даже кто-то успеет подремать. Попробуйте еще раз в прежнее положение вернуть, да, сравните, как оно, как мне хочется оставить кисти. Еще можно пробовать двигать их ближе к тазу и ближе к коленям, да, то есть есть как минимум три варианта. Посередине бедра, возле колена, возле таза, либо десятки, сотни вариантов промежуточных. Скорее всего, мы, меняя положение рук, ищем удобство для плечевого пояса, да, для шеи тоже. А как удобно положить руки, чтобы не напрягался верх спины и шеи. Да, Замечайте дыхание в процессе. Если возможно, все-таки закройте глаза, да, чтобы не отвлекаться на какие-то внешние факторы, погрузиться внутрь и заметить, как сидит ваш таз. Как распределен вес между правой и левой стороной. Может быть, вы больше опираетесь на какую-то часть таза. Не нужно выравнивать, просто заметьте, как уже есть. Для того, чтобы прийти к чему-то другому, к чему-то новому, к какому-то результату, нужно заметить, а что уже сейчас у меня есть в теле. И также, возможно, вы заметите, поскольку стул достаточно жесткий, то вы, вероятно, чувствуете седалищные кости, седалищные бугры, которые опираются, да, да, да. И вот а, можно судить по весу между правой и левой, да, где-то больше, где-то меньше, либо прям по центру. А еще может быть такое, что одна седалищная кость немного впереди другой. То есть таз будто бы развернут или вправо, или влево. Тоже заметьте. Заметьте, не напрягайте ли вы живот, расслабьте, если Заметьте напряжение. Если замечаете, что перестаете дышать, просто продолжайте дышать. И из того положения таза, в котором он сейчас, начните немного скруглять поясницу. То есть вы от бедер больше на ягодицы, да? Так вот перекатываете. Поясница уходит назад. Да-да-да, очень медленно. То есть, пока я говорю, вы это все делаете. Только одно движение. Скругляете поясницу. И затем очень мягко возвращаясь в то положение, в котором вы были. А пока в него вернетесь, дальше не пойдем. И сделайте это движение еще несколько раз. То есть вы скругляете медленно. и снова возвращаетесь в исходное положение. Возможно, ваше исходное положение будет меняться. Продолжая делать, замечайте, что происходит с позвоночником. Вероятно, вы не только поясницу двигаете, но двигаются грудные позвонки, шейные, возможно, даже голова. Либо наоборот, вы можете заметить, что я двигаю поясницу, а при этом макушка как стояла, так и стоит. И у нас нет задачи двигать только тем, что я называю. То есть это задача. Как-то ее скруглить. А как вы это сделаете? Это уже ваше решение. И таз при этом перекатывается. Да? То есть вот те седалищные бугры, на которых вы изначально сидели, они... Много уходят вперед, когда поясница уходит назад. И пока достаточно, вернитесь в нейтральное положение. И заметьте, как теперь распределяется вес на тазу, как стоят ваши стопы, возможно, что-то поменялось. И иногда это очень маленькие изменения. И чем.. Лучше вы узнаете себя, слышите свое тело, тем более тонкие изменения вы начинаете замечать, и тем раньше вы замечаете эти симптомы, которые нежелательны, да, и которые могут привести уже к каким-то более серьезным последствиям. Поэтому мы здесь учимся замечать тонкие различия. Хорошо, и теперь начните аккуратно, мягко, легко прогибать поясницу вперед. То есть поясница вперед, а копчик, хвостик назад. И обратно в исходное положение. В исходное. Округлять пока не надо. И это вы также делаете несколько раз, снова замечая, что двигается еще, кроме поясницы. Делайте столько раз, сколько вам захочется. Вы можете всегда делать меньше, чем я предлагаю людям. И снова вернувшись к нейтральному положению, останьте здесь. И снова сравните то состояние, которое было до прогиба поясницы вперед и теперь. Появилась ли разница? Она может быть не только в положении таза, она может быть в области шеи, в мышцах лица и челюсти. И когда будете готовы, Оба движения соедините, то есть вы округляете поясницу, хвостик вперед и прогибаете поясницу, хвостик назад. Хвостик – это копчик. И двигаетесь так несколько раз. Заметьте... Знает ли голова о том, что двигается таз? Или эта информация через позвоночник на нее не доходит? А может быть... Здесь не нужно держать осадку, мы вообще не про это. Мы про комфорт и про исследование своего движения. Хорошо, достаточно. Останьтесь в том положении, где вам комфортно. Снова сравните до и после. И если в паузах вам хочется как-то поменять положение тела, наклониться, лечь на бедра или потянуться, делайте это. У нас нет задачи все время быть, прям вот оставаться на месте. Да. Зевать обязательно. Так, Почему вы, зеваете? Я после урока отвечу на ваши процедуру. Мы сейчас выполняем урок, который предполагает определенную последовательность движения. Потом я напомните хорошо сейчас. Mm -hmm. хорошо. хорошо. И сейчас в том положении, в котором вы оказались, обратите внимание на э, шею и начните сгибать шею, то есть наклонять голову вперед. Так, подбородок идет к грудной клетке и возвращается обратно. в Нейтральное положение. Только в нейтральное. И вы изгибаете шею ровно настолько, насколько позволяют мышцы шеи сзади. Если в какой-то момент вы понимаете, что шея натянулась, но я могу еще, нет. Вот здесь нужно остановиться. Вы не переходите границу своего напряжения. То есть встречаясь с ним, попробуйте в следующий раз не доходить до него. Найти самый легкий наклон. И это движение как будто вы говорите «да». Хорошо говорить «да» без усилий, да, то есть когда действительно это хочется. И тогда вы делаете это без боли, без напряжения мышц. Достаточно. Вернитесь в исходное положение. И отсюда очень мягко, здесь прям чуть-чуть, важно не запрокидывать голову. Приподнимаете подбородок вверх, будто подставляете лицо солнцу и возвращаете обратно в исходное Заметьте, что при этом вы делаете с челюстью, вы держите ее, да, зубы стиснуты, она идет вместе с вами, или она может немного отвиснуть, да, можно приоткрыть рот, позволить голове свободнее подниматься. Возможно, если вы отпустите челюсть, то мышцы шеи спереди станут свободнее. Можно пробовать и так, и так. замкнув челюсти и позволяя нижней челюсти приоткрыться хорошо достаточно возвращайтесь к исходному положению немного отдохните в любом удобном положении как вам сейчас закончится потянуться сделать что-то приятное Ой, возвращаясь, но не разбирайте. Да. И сейчас соедините движение головой. Подбородок, кто приближается к грудной крови, вперед наклоняется, Кто приподнимается чуть выше горизонта. И теперь знает ли таз о том, что двигается голова. Двигая головой, сгибая, разгибая шею, куда может проходить это движение? По позвоночнику вниз. Доходит ли оно до грудной клетки или застревает в шее? Двигаются ли лопатки? Как там они, кстати? Они могут двигаться. Двигается ли поясница, Да, может быть, ноги? Хорошо, и постепенно, завершая, вернитесь в исходное положение, снова заметьте, как сидит ваш таз, как вы распределяете вес, что с прогибов поясницы, возможно, что-то изменить. и таз э, двигаются одновременно таким образом что когда э, подбородок идет э, вниз да, голова наклоняется копчик идет вперед да то есть поясница округляется вы сближаете лоб и лобковую кость да, то есть буква с русская. а потом в противоположном направлении вы двигаетесь, то есть копчик идет назад, и затылок тоже идет назад. Но нет задачи там сложиться сзади пополам, да, то есть вы делаете очень бережно. Я как идею, да, говорю, что у вас то сближается лоб с лобковой костью, то сближается затылок с копчиком. В какую-то сторону, возможно, вам приятнее двигаться, и вы туда делаете больше. Амплитуда вперед и назад может быть разной. А на какое-то время перестаньте делать то, что вы делаете. Сейчас внимательно послушайте, потому что следующее движение, которое я предложу, это также движение таза и головы. Но теперь они будут двигаться не навстречу друг другу, вперед и назад, а синхронно. То есть попробуйте это представить мысленно вначале. То, что нельзя представить мысленно, сложно сделать физически. Когда подбородок опускается вниз, вы говорите да, то копчик идет назад. То есть поясница прогибается. Когда подбородок идет вверх, копчик идет вперед, поясница округляется. И это уже не буква, это такая буква Зюр. То есть все время там что-то происходит. Если непонятно что делать, если тело постует и говорит, стоп, что-то вообще, я не понимаю, как это делать, то просто не делайте. Если бесит это движение, раздражает, то не да. делайте. Да, подбородок идет вниз, копчик идет назад. Подбородок идет вверх, копчик идет вперед. И продолжая двигаться, вернитесь к тому способу, который был до этого. То есть, навстречу, сближаете и удаляете лоб, лоб, медленно, давай, еще медленно. И вы можете чередовать эти два способа. То есть, пробовать либо навстречу, друг другу и друг от друга, либо синхронно. Меньше, делайте меньше. Два раза прям все меньше. даже в 4. И меньше, я имею в виду, и по амплитуде, и по скорости тоже. И постепенно завершайте, вернитесь к исходному положению. И заметьте, как теперь вы сидите, есть ли разница между этим положением и тем, что было в начале. как опирается таз, стопы, где находится голова относительно таза. Вы по-прежнему не опираетесь на стул. И дальше я снова предлагаю встать. Можно также закрытыми, то есть мы никуда не будем ходить, просто встать. Для того, чтобы, ну если нужно, да, открывать, чтобы это было удобно, безопасно, как сейчас вы стоите. И точно так же вы определяете вес в стопах, где он сейчас больше, в правой или в левой стороне. Что там с коленями? Выпрямлены они или присогнуты. Как удобнее, может быть, сейчас поменялось. Ваш выбор поменялся. Как враги в пояснице. Шея. Да, сейчас направлена макушка в потолок. Или вперед, или назад. Если можно что-то еще расслабить, то расслабьте как будто немножко вес отпустить вниз, поддаться гравитации, но в положении стоя, да, не садясь, не ложась. Представьте, что вот весь ваш вес вы распределяете по своему скелету. Мы двигали именно скелетом. И этот вес может уходить через стопы в землю. Хорошо. И в любой момент, когда захочется, вы можете открыть глаза и снова сделать что-то потянуться подвигаться можно даже пройтись если кому-то нужно там, выйти можно там, в свободном режиме да, я думаю ну, мы не будем специального перерыва делать но вот, если нужно можно да да можно повисеть все что хочется сделать как вы давайте присядем кто хочет остаться стоять, он вот так вот двигается. Вот так, да? Да, вот да, ну, так, если хочется, если вам будет так хорошо, воднее отказать. Были ли у кого-то различия в том, как вы стояли в начале и как вы стояли после этого да. да, да. Ты. Хорошо. Да, давайте, можно поделиться поподробнее, если хочешь. Нет? Да, давайте так, да. различия были. Давайте так еще раз. Да, различия да. были. У меня тоже, поэтому я тоже, да. Ага, хорошо, благодарю. Значит, не, не значит. А, а, то да. По тонкой разнице, да, пошли. Окей. И э, я бы хотела услышать от вас обратную связь, чтобы вот в таком формате. Что происходило, да? То есть, ну вот, может быть, там вы заметили что-то. Там я заметила, что поясница там двигается больше вперед, чем назад. Ну, например, да, это первое. Второе, были ли какие-то трудности в процессе? Может быть, это было напряжение физическое, может быть, было непонятно, что делать, и третье, это инсайты, такое, вау, у меня двигается копчик, ну или что-нибудь, ага, если я расслаблю шею, то у меня лучше поет голова, ну то есть что-то такое, что вот вы сейчас обнаружили, и что это можно применять, да? кто-то там хотел практических каких-то советов, вот этот урок прям можете делать самостоятельно, он у вас будет в записи, то есть вы прям хоть с головой, Вы прямо его можете садиться и делать. Если будут вопросы конкретнее, да, я расскажу, что, что для этого еще нужно. А, вот. Соответственно, процесс, сложности и открытие. Ну, да. Сначала вес был, скажем, вне стороны стопы mm -hmm. и больше назад. Ага. А, уже когда следующий раз, когда мы стояли... Отчетливо чувствовала, что внутреннее детство на нас, там mm -hmm. и больше вперед. Mm -hmm. То есть вообще, что вообще поменялось, да. И поясница, естественно, и макушку. То есть если вначале я чувствовала, что у меня поясница прогибается сильно. Mm -hmm. Вперед, да? Вперед, вперед да. Только, м -м, в конце я ровно стояла. То есть я это ощущала супер. Как ощущения вообще вот, в целом? В целом, отличное ощущение. Ну, mm -hmm. Просто для меня это бесцелов, супер, да. Я каждую вот это сумму почувствовала. Да, благодарю. Благодарю, да. Всего Ага. Да, кого еще? Да, слушай. Я не смогла сделать последнее упражнение, то, что в -то, переклик, то есть, движение и разделение ага. идет, но когда примерно в одном направлении, я не могу, вообще не могу это сделать. Да. Оно делается вообще-то? Делается оно? Да. Yeah. Yeah. Yeah. Делается. А можете вы показать, как это делается? Yeah. Yeah. Да. Сетя Хоть как угодно. Ну, no, no, то есть, у, есть, у, у нас и было и два способа. Это сгибание всего позвоночника, да. да, то есть копчик и шея вместе. Да. Да. И разгибание. И разгибается. Глубой. Да. И второе, когда подбородок идет вниз, то копчик идет назад. А -а -а. Когда подбородок идет вверх, копчик идет вверх. Понятно. В общем, это микро-каждое движение. Это... Нет, макро. Ну, ну то да. есть. Ну они могут быть от микро к макро. Это понятнее, когда делаешь на полу. То есть все то же и самое, же что мы с вами делали, сильно можно делать тоже. Подробности после. Если кому-то будет интересно, мои контакты ну, либо через организаторов, либо прям подойдете визит куда, и придете, я вас прям сейчас, наверное, уже могу пригласить. Я провожу онлайн, бесплатные консультации, где вы приходите со своими задачами, и я рассказываю, каким образом их решить. Тело, задачи тела, или что ли, да? А, и смотрите, о том, чтобы быть более энергичными для чего-то, то вы можете прийти со своими амбициозными целями. По семье, по бизнесу. Но вы же пришли почему? Энергии не хватает, где взять? То есть я про то, как ее можно взять из тела. И сейчас я тогда, наверное, расскажу, что мы делаем, почему это. Да? А, то есть а, метод Криттенкрайз, на который я опираюсь, это метод развития человека через движение. Да, то есть ключевое – это развитие человека в принципе, а движение – это как инструмент. То есть то, что а, уходит напряжение из тела физическое – это такой хороший побочный эффект. То есть достаточно серьезные можно а, решать последствия каких-то проблем. Да, то есть это привычное наше напряжение, которое вследствие стресса вскапливается, да, вследствие каких-то травм. После операции, да, восстановления. То есть я не про то, как реабилитироваться после травмы, например, реальной физической. Я про то, а как можно снова научиться двигаться естественно легко. естественно, легко, функционально, когда вот была травма. И почему я говорю про энергию из тела? Потому что если мы напряжены, то есть если у нас есть стресс эмоциональный, психологический, либо физический, то что, ну, а много энергии уходит на то, чтобы удерживать его, вот это вот напряжение в теле. Если мы расслабляем мышечное напряжение, то есть я про опорно-двигательный аппарат, кости, мышцы и нервная система, потому что это переобучение, это работа с мозгом, это переобучение, да. это построение новых нервных связей. Учимся двигаться по новому. То есть вот вся суть того, что мы делали, мы исследовали движение, мы искали новые способы, потому что тот да, вопрос? Да. Да. Тот способ, который мы уже двигаемся, он привел нас к тому, где мы сейчас находимся. Да, понятно, о чем говорю? А, тут как метафорически, да, можно говорить, так и физически. То есть если я нахожусь с неким напряжением мышечным, то почему-то я вот в нем оказалась. И э, есть такое понятие, как карта тела, которая существует у нашего мозга. То есть наш мозг. У вас будет презентация, потом вам отправят, да, Александр, презентация, э, где э, вот эта вот карта тела показана, да, то есть мозг видит наше тело определенным образом. Э, очень хорошо видны руки, потому что мы, мы коммуницируем с помощью рук, да, это с такой инструмент общения. Э, там лицо, губы, язык. Стопы тоже так ничего. А вот позвоночник, само туловище, оно очень маленькое в карте мозга. И что у нас чаще всего напрягается? Где у нас напряжение? поясниц, спина, то есть шея, вот это вот все. То есть внимание туда не попадает. Ну вот так устроено у мозга. Дальше идем. Если у нас случается какая-то травма, ну возьмем физическую. Ну, даже не травму. Например, у нас... Напряжение много, мы работаем, там, не знаю, за компьютером, да, там еще и начальник детства, да, и прямо. Вот, плечи поднялись, напряглись. И мы так и ходим. Ну окей, ну, у мозга главная задача, чтобы человек выжил. То есть неважно каким способом. Ага, стресс, хорошо, плечи подняли, пошли дальше. Ага, там, не знаю, колено повредил, но мы сейчас компенсируем, вот так вот таз немножко сдвинем, тут вот как-то стопа вот так будет. О, человек двигается, двигается. Все, основная задача решена. А, как можно продолжать двигаться, как можно показать мозгу, что там вообще что-то есть? То есть вот этот участок, я к чему говорю, он из карты мозга тоже выпадает. То есть мозг туда не смотрит. Он свою задачу сделан, скомпенсировал, все. И мы продолжаем ходить с напряжением. То есть первое, что мы делаем, что мы с вами делали в этом уроке, мы направляем внимание. Почему я так часто спрашивала, как там стопы, в каком положении поясница, где голова. То есть нам нужно внимание туда направить. И потом, когда мы направили внимание, мы начинаем исследовать. То есть нам нужно что-то новенькое сделать. Почему я педагог, почему этот метод обучающий? Это обучающий метод с очень классным, лично мной проверенным, терапевтическим эффектом. Да, он есть, но это не официальный психотерапевтический метод. Метод обучающий. То есть мы начинаем учиться. Мы показываем, как бы, мозгу разные варианты. Что можно не только вот так ходить, еще и вот так, вот так, вот так, вот так. И сто 500 разных способов. Да, то есть получалось у вас, когда вы тазом двигали, по-разному двигались. Да, получалось, допустим, я говорила, а как там голова? А голова не двигалась. И вы такие, о, оказывается, можно расслабить шею, да, и поясница станет легче. То есть мы подключаем какие-то новые а, части тела, какие-то суставы. А, ну, нейронные связи простраиваем, да, для того, чтобы двигаться по-новому. И мы учимся. И то есть вот то самое высвобождение энергии физическое происходит тогда, когда мы находим легкий способ. Катя хотела, да, там, легко, с удовольствием двигаться, да, там, полениться иногда. И, короче, вот феллинг это чисто вообще гимнастика для ленивых. Чаще всего мы делаем это на коврике, есть, лежа на полу. А, сегодня у нас условия такие сидячие, поэтому сидя. Обычно урок выглядит так, все лежат, что-то там делают, преподаватель сидит, что-то рассказывает. Ну, то есть я не показываю, почему, как вы думаете? Потому что нужно самому начать управлять своим да. телом. Ответ уже был раньше, когда мы говорили про разницу между упражнением и движением. Если я показываю, я человек с опытом почти 20 лет в фитнесе. Я инструктор групповых программ, все от степа аэробики до пилатеса. После пилатеса, когда я вела тренировку, которая называлась «Здоровая спина», я не могла наклониться, потому что я не могла согнуться, это было еще четыре года назад, и я поняла, что-то тут не то, что-то как-то вот я тут вру, наверное, людям, себе, вот, ну, не могу я вести занятия, где я не могу показать. То есть у меня люди приходят 60 лет, они делают лучше, чем я. А я тут такая в поясе из в верблюжьей шерсти, такая там намазанная, какой-нибудь там перцовый такая. окей. Вот, и на своей части я попала на урок, который был основан на соматике, на этом подходе, и после 15 минут вот того, что мы делали сидя, только мы делали лежа, моя поясница расслабилась. То есть до этого у меня такое было впервые только во время практики традиционной. Это тоже очень классная штука, там очень схожие принципы. И, наверное, поэтому я пришла к методу фритюкратии. И я поняла, что да, это оно, это мое, и я больше не про фитнес, я больше про обучение. Тут я вспомнила, что а я-то педагог вообще. Вот. Я же не тренер изначального образования, мне очень нравится учить, нравится учиться. И вот та презентация, которую вы получите, она называется «Как научиться учиться». То есть мы можем через свое тело научиться новенькому, научиться двигаться легче. И то есть нам не нужно будет тратить энергию на удерживание напряжения в теле, и тогда мы можем ту самую, которая Е равна Квадрат, квадрата, потратить на... Легкое движение в какой-то практике, которой вы занимаетесь. Йога, фитнес, танцы, спорт. Да? то есть Ко мне люди приходят, которые, ну там, задачи, допустим, плаванием занимает а человек профессионально и в триатлоне участвует. Да? То есть там плавание, там вес, велосипед, да, вот. И не хватает дыхания. И тогда мы работаем с ребрами, с грудной клеткой, с диафрагмой, с тем самым солнечным сплетением. Вот, а, то есть могут быть такие задачи, то есть цели это не обязательно про там, бизнес яхты остров и все такое, но может быть и про бизнес яхты остров, потому что когда вы работаете со скелетом, то есть наша идея работать с самой жесткой структурой в теле, мы получаем опору. Еще раз, у кого поменялось а, ощущение себя потом стоя, можете пару слов, да? Вот, это, вот там первая рука была, да. Что у вас поменялось? Ну, вот было ощущение... Изначально я стояла, напряжение было, у меня тяжесть веса была на подлинном. Mm -hmm. А после того, как вы все эти упражнения, я почувствовала, что она более равномерна. Более равномерно, да. И обратная ситуация. И даже тепло было. Ага. То есть не было. У вас как? А, я тоже стояла больше на пятках, опиралась я стала ровно, и поясница у меня тоже выпрямляла с конца упражнения. А была до этого? Да, была особенно. Выглубная, Вот такой прогиб был? Да, да. Ага. И вес куда ушел? На пятки? Ревночали на пятку, а потом было равномерно. Ага. А у вас как? тоже был прогиб вперед, поясница, и было напряжение, то есть некая даже боль я чувствовала в начале. После упражнений э, я поняла, что я могу как-то циркулировать свою энергию по телу, mm -hmm. и она легче менялась. Mm -hmm. да. да. А кто там был с разгибателями поясницы? Как ваши мышцы? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. я, я поменялась, поменялась что-то в пояснице. Да. Честно скажу, то, что у меня единственное, то, что поменялось, вот когда делали упражнения, но вот именно когда, на, не вместе смыкали спину, не вместе, ага. а вот когда, ну, как бы, такой буквы как бы, Вот например, это вот? Да, да. Вот у меня немножко спина даже, вот она прям прошла, я понимаю то, что, не то, что она вот за стопами была, а то, что, ну, я понимаю то, что, если я еще дальше пойду, будет как бы нормально. И прям, ну, знаете, как, как движение, и как бы у меня... Амплитуда увеличилась. Да, амплитуда да, да, увеличилась. О! Тоже. Единственное, я хотела тоже спросить, у начала голова болеть. Вот есть такое, но как бы потом я как бы так, ну, знаете, как сосредоточен, так что ну, такое упое, это в принципе нет. Uh -huh. Тут важно не перенапрягаться. Начинает болеть голова, слишком много думаете. То есть, казалось бы, мы ничего не делали. На самом деле нагрузка очень большая, нагрузка для мозга. Потому что нервная система работает. Мы ей такие задачи ставим, которые она никогда, возможно, не делала. Либо делала, когда мы были младенцами, учились ползать, переворачиваться, шевелиться. Да, да. у меня как раз вопрос был про это. Да. Вы сказали, что это нужно делать без усилий, да. но вот если тело отторгало ну, движение в процессе, да, то есть было тяжело это делать. Это как-то с привычкой происходит или почему? -то... Mm -hmm. то есть вы не хотели делать? Ну, Скажем так, тело просто да, было что в таком делали? состоянии. Я, скажем так, заставляла себя, то что изначально сказали, это делать не нужно. Mm -hmm. да. Если не хочется делать, не делай. То есть не то, что... Да, но как бы мозг сопротивляется, можно сказать, да? но а с другой стороны мозг просто пока не знает, как это делать. Ну вот я да, к тому, Он что нужно может научить. быть с привычкой. Да, можно пробовать. Можно делать мысленно. Если что-то не идет физически, пробуйте представить это движение. Это тоже работает. Да. Вот, кстати, можно, может, мозг, себе, меня, не знаю, что представлять, что здесь так много людей. Я очень, не очень люблю, как правильно двигаться. И а оттуда открывать глаза стесненько. Да, какой-то стесненький. Может, конечно. Может. Да, вопрос, почему мы зеваем? А, почему зеваем? Да. Я славы, помню. Смотрите, а, зеваем мы потому, что идет расслабление. То есть расслабление да. – это хороший признак того, что… Точнее, зевание – хороший признак того, что мы расслабляемся. То есть освобождаются мышцы мы челюсти, все вот здесь, да, и мы зеваем, то есть происходит высвобождение того самого напряжения, вот она, энергия-то пошла. Да, в принципе, сейчас такие фитнесы в этом танцы. Ну зевать-то оно хорошо, полезно. Я да, то есть если понаблюдать за животными, да, то они вот так зевают, вообще а, не на丈夫, Да. Вот, да. Я хотела просто добавить, поделиться Конечно. анимов, Вот это вот столько ощущения, и очень большой удовольствие, потому что природе происходит настоящим, а мы снимаем это, мы Ну да, да, благодарю, что поделились. Ламинго, вау, образы наши. Но смотрите, здесь важно. Я, мне кажется, я поняла, что вы хотели передать, что именно ассоциацию с животными, но почему-то мне хочется сказать про образы. То есть если вы начинаете там что-то представлять, какие-то картинки, визуализации, да, там, нет. Мы не про визуализацию, мы про скелет. То есть все, что нужно представлять, насколько вы это представляете, это кости. Таз, ну хотя бы вот, что он двигается. И двигаться, Да, то есть мы прямо именно про физику. Потому что если наше внимание где-то в картинках, мы делаем все, что угодно, но не переобучение мозга. Мы, а, начиная переобучать мозг, когда он попадает в те участки... Кто там про выпадающий Петро говорил? Ну, <смех> в смысле, не бедро выпадающий, а... Ощущения. на да, небо. Ну, вот это про это. То есть мы налаживаем проприоцепцию, а, в связь между главным мозгом и телом. Вы как... Встали или еще. А даже про да? Что да, мы проосознавать. Да, про да, а, направить внимание. Ну да, и тогда. Да. То есть мы направили внимание туда, мы там можем что-то изменять не через упражнение, а через исследование. Соответственно, там что-то расслабляется, потому что мы нашли новый, более оптимальный способ. Да? Мы же все ну, оптимизировать, да, там везде, везде это происходит, да? в любом процессе. Нужна оптимизация, да, чтобы процесс прошел, бизнес-процесс, -бизнес оптимизация, оптимизация. Почему, блин, на своем теле не оптимизировать? Просто качество вот бытия в своем теле. Ну, клево же. Спасибо. Ну, не знаю, я просто вот... А, почему я еще спрашивала, была ли разница между тем, как вначале стояли и после? А, появилось у кого-то ощущение, что вы прям стоите на ногах вот такое. Но происходит, потому что мы э, работаем со скелетом, и у нас есть возможность его почувствовать. То есть, когда мы выстраиваем скелет, наши мышцы, как одежка, да, на вешалки могут на нем повиснуть. Да? Такой образ. Ну, вот. И таким образом нам не нужно специально себя как-то держать. Это вообще нерационально. Мы можем стоять и висеть на скелете. То есть, осанка это не всегда про... Я очень много выхожу уже несколько лет из того, к чему я пришла в хореографии. Мною говорить о но классический танец не способствует. То есть там напряжение, такое неестественное, да? Ну, нет, конечно. То есть там блокируется таз. Я обычно, когда начинаю протаскать, я начинаю ругаться. Так что, вот. Блокируется таз, блокируется позвоночник, колени, естественно, их надо тянуть, чтобы они были вытянуты. Вот, и соответственно, не хочу тереть колени. Вот, я продолжаю танцевать, я люблю практики, кстати, дэнс. Может быть, кто-то был на лекции Александр Гершон? Не были? Нет. Мы его пропустили. пропустили. Команда была. Это Команда была. Команда? А, ну да. Да, да, да. То есть вы были? Вот. Это мой преподаватель по танцевально-двигательной психотерапии. Вот, и он. В том числе он, да, есть и другие люди в Москве. И, кстати, дэнс преподает. Простите, и есть еще практика. Простите, у нас есть записи этой встречи. Да, да, вот, потому я что я пользуюсь. уверена, что я, я... тоже хочу. Вот, и freedom Жизненно. dance. Да, то есть это там, где я могу двигаться свободно, да, то есть как мне хочется. И с тем, как я пришла в этот метод, мое танцевание очень сильно изменилось. Ну, то есть я вижу, что я действительно не танцую. И это еще к вопросу, а вдруг я думаю, что другие люди думают, да, смотрят. Да мне плевать, что они думают, если мне хочется сделать вот так. Ну вот, к чему я говорю? Когда мы получаем опору на скелет, мы тем самым получаем опору на себя. И для меня одна из самых больших вообще возможностей, которую дает соматика, это именно опора на себя. Это когда, а я не знаю, человеку, а я вот хочу поменять, но не знаю, куда мне идти. Я не знаю, что мне выбрать, что мне там надеть, там, голубую русскую или там, красную. Я не знаю, что мне съесть. Я изнутри, я вот глубоко в практике, да, то есть я учусь на профессиональной программе, она началась в России с 2017 года, и Я одна из первых преподавателей, которые будут обучены именно у нас в России. То есть с тех пор я практикую сама, ну, сама не начала раньше, я преподаю и я обучаюсь. И вот самый большой бонус, который я получила лично я, я точно знаю, чего хочу. И это приходит изнутри. Ну, то есть, иногда мы хотим что-то поменять, иногда мы хотим отказаться от какой-то привычки. Там, не знаю, курение, алкоголь, кофе, сахар, не знаю, разные. Хотим, хотим начать ходить 10 тысяч шагов, но это почему-то не происходит. А кто я? Хочу ли я? Могу ли я? У меня мой организм с начала этого лета отказался от кофе. Ну, просто сам. Говорю, не хочу, твой кофе, я не буду пить. Или твой. А У меня организм сам говорит, пойдем в парк и будем ходить два часа. Просто будем ходить. Мой организм говорит, выключай мобильный телефон, просто авиарежим, все. То есть я очень хорошо чувствую, что мне нужно. И это не то, что я все время оптимально здоровый человек, у меня никогда ничего не болит. Я вчера переехала в новую квартиру, я таскала сумки. Конечно, у меня все мои слабые места, они дали о себе знать. Но у меня есть инструмент. Во-первых, я знаю, что вот, а, стоп, нет, вот эту сумку мы уже не берем. У меня есть человек, который возьмет эту сумку. Это про границы в том числе. И про физические, и про, что я могу попросить кого-то, если не нужно делать. Я точно знаю, что мне вот туда не надо. Да? То есть я прямо начинаю лучше чувствовать себя. Это так облегчает жизнь, слушайте, вообще. Получается, получить энергию можно только через движение. <сар machete> а -а -а -а? То есть а? смысл um. этого метода в движении? В движении. И через движение mm -hmm. можно получить энергию. То есть как раз-таки те ощущения, которые мы озвучили в самом начале. Mm -hmm. А из этих ощущений перейти в другие, можно через движение, это, в, этом в этом суть метода в этом суть метода а как определить, какие именно движения, любые движения а ты просто учишься слушать движение? себя а, смотрите, как это работает да? то есть прям про метод смотрите, есть две возможности я о них сейчас расскажу, если вы, вам будет интересно, у вас есть реальный запрос который вы хотите решить, вы приходите ко мне на бесплатную консультацию, мы встречаемся в онлайне 30 минут, я вам рассказываю и дальше работа. Есть два варианта. Уроки осознавания через движение. ATM сокращенно. Awareness through movement. Да, осознавание через движение. И вот эти ATM. Это урок, который вы делаете. Вот типа вот сейчас мы делали ATM. Да, то есть я веду голосом, вы делаете, вы исследуете сами себя. И есть вторая возможность. Это функциональная интеграция. Это когда... Я работаю с вами как преподаватель через руки. То есть мы разговариваем также во время работы, да, и я вас двигаю. То есть там вообще как, то есть вы лежите и ничего не делаете вообще. И старайтесь не помогать, потому что если в теле есть напряжение, я начинаю там что-то двигать, то, ну, очень быстро. И это не такое движение, то есть сопротивление будет не здесь, оно, возможно, будет вот здесь. Может быть, еще раньше. То есть это микродвижение. И у меня нет задачи что-то улучшить. То есть изначально идея, каждый человек, кто ко мне приходит, он вот прекрасен в том, что он есть. Он оптимально выстроен, потому что, как я говорила, он продолжает жить. Да, мозг выстроил, все как-то отлично. Но можно же лучше жить. Вот. И поэтому я показываю, где есть напряжение в теле руками, и ваш мозг ищет также способы, как его убрать. То есть тоже через движение. Но в отличие от мануальной терапии, где э, есть идея что-то поправить, э, там, в остеопатии тоже, да, там, ну, все-таки как у нас выстраивают, то здесь я не меняю. А тогда идет, получается? Ну, вы показываете напряжение, а дальше? А происходит то же самое, что вы делали сейчас. То есть вы ищете легкий способ. А мозг? Альтернативные вещи. То есть Нет. мы работаем по, сейчас по принципу обратной связи в нашем теле. То есть у нас есть, например, плечо и там рецепторы, которые воспринимают сигналы от плеча. И есть вторая, там, второй конец этой ветки. Это рецептор ну, в мозге, да? то есть второй конец этого нейрона, да? или там связи нейрона. Вот, соответственно, мы обратили внимание, сюда пришел сигнал, что здесь есть напряжение. И тогда обратно может пойти сигнал, ну, объективно там, мне вот сейчас не нужно его здесь держать. У меня нет никакого прям реального стресса, боли, нет. И тогда отсюда идет сигнал опустить ключ. И она опускается. И вот этот вот круг, замкнутая обратная связь, она работает. То есть это если углубляться в нейрофизиологию. Все основано на принципах работы нервной системы. Вопросы? Нам, наверное, нужно завершать, насколько мы. Пять, Пять вопросов. Три вопроса. После какого еще будет лишнее время? Скидкой, да. а можешь, да, три последних вопроса. Три последних вопроса. Раз. Да. Сейчас. Был бы второй. Фили Дэн Крайс. Название есть у меня на визитке. Спасибо. счастливо. Если хотите, я вам дам. Да, обязательно. Сейчас. Второй вопрос. Можно рекомендовать какую-то книгу, которая вас не поменило, и которая ну, будет более просто объяснять тот метод, который вы сегодня озвучили. Что вот именно книгу в источник информации. Вот вы сейчас автором метода нормально, но об этом можно посидеть, где-то спокойно вот, собой почитать и посознать. Можно. Просто поискать его книги, посмотреть, почитать лучшего ну региона. Можно вы что-то посмотреть или как бы информации, да, вот телевизор. Что вам было интересно, скажем Лучше читать его, либо про него, просто заливайте перекрасить книги. У -у -у. То есть есть уроки основания через движение. Прямо читайте. А, да. Почему без реализации не испытывают? Он двигается вместе с мной, То есть я представляю, я свой позвоночник, все я это чувствую. Просто он двигается более плавно и он двигается не от меня, а как бы за ней. Позвоночник где? На кобра. Просто такая ост... была фраза, он двигается не от меняется, меня. У меняется, тело остается. Для меня здесь звучат какие-то очень много лишних шагов. Утимизация и упрощение. Но тогда это будет уже что-то другое. Тогда просто... это не... То есть ваше внимание на какой-то коврик, который гораздо больше позвонков, чем у человека. В этом-то и прикол. Я чувствую намного больше своего Вы можете делать вообще все что угодно, но тогда это будет что-то другое. Конечно, можно. Война, как говорится. Еще. Третий вопрос, да, финальный да, вопрос. Да. А вот здесь нету возможно только на физических упражнениях, а вот бывает такое, допустим, латом мышцы зажимает, да, а вот бывает, горло зажимает. Даже... А, а горло мышцы. это что? Вот, горло. Я понимаю, а, но что? Мышцы, понятно. Это мышцы. Но, Там а, еще кости равно, в кости есть горло, между раз, прочим. Но, но все равно каким-то физическим образом, допустим, блок не снимается. И вы и... пробовали? Да. То, что мы сегодня делали, вы пробовали? Все, Снимается. Снимается. Вставляется челюсть. Ну, то есть можно работать не только с тазом, то, что мы делаем. Можно работать со стопами, с глазами. То есть есть отдельные уроки по зрению. Да. Поэтому все можно. То есть это физическое упражнение. Ну, вот. Да, движение. А если подключить туда голос? Например, в случае с горлом, А если поп попеть? Еще раз говорю, вы можете делать все, что угодно. Я с вами делюсь тем, что есть у меня. Спасибо. Да, спасибо. На здоровье, если есть вопросы. А если не сфотографируемся, да. Давайте а сфотографируемся. огромное за, за ваше понимание. Я? Я туда? Да. да. А ну, на... да. Смотрите, да. сейчас у нас. По традиции у нас есть общая фотография со спикером, поэтому мы приглашаем вас всех присоединиться к нам, да, к спикеру. Второе. Давайте оставайтесь в своих местах, просто не учните спикер. Да. Да. Подойдите, пожалуйста, в первых к нам, мы сделаем общую фотографию. А второе, а да, а, дорогие друзья, кто хочет поговорить да, с у нас впервые. Класс. Кто хочет поделиться с вами впечатлениями о встрече, вы можете написать отзыв о сегодняшнем вечере. Мы этот отзыв опубликуем в наших соцсетях, там со ссылочкой на активную страничку у вас в Фейсбуке. Ну, где угодно. Вот. И да, 15 минут будет лично общение со спикером. В общем, всем спасибо. И давайте доход да, подпиться. Давайте да, сделаем фотографию. Контакты все будут в презентации у Марии. Да. Будут, будут. Буду, давайте, как-нибудь <с> бы так да, все, да. Давайте, да, да, сейчас да, вот так давайте Алена, да, Академия, что присядет, чтобы... Как можно давайте <трикаешь> Стрикаешь> Стрикаешь> Дайте на еще три, чтобы она каждый день сидела. Да, да, да, да, давай. Да, да, давай. Вот, отлично. Okay. <сülт> ah давай, давай, можно помахать. Ага. Мальцев отлично, красиво. Спасибо всем огромное. Спасибо большое. А у меня визит в продаже. У меня еще есть вопрос. Это, Это же прекрасно, друзья. друзья. У меня уже час 35 из да. Нукова до этого а, времени... У нас еще есть четыре. Да. Вопрос. Это нужно делать под завязкой ежедневно определенное количество. Если кто-то сажает, и тебе нужно зайти, и никому не забыть, ну, немножко внутри проходить. Это обучение. То, то, есть то есть это работает как экспресс, такой метод, когда у нас уже много работы в тени. То есть на этой чашки кофе взял и вот это сделал, да, типа того? Да. И перезарядился. Да. Я это делаю часто, когда у меня много работы, и 10, 10 минут между встречами, ну, если я из дома работаю, я ложусь, двигаю таз или делаю еще какой-то урок, это мне помогает. Но для того, чтобы знать, чтобы этот опыт был у мозга, нужно это внебрять в тело. То есть это ну, обучающий метод. То есть это то есть общение с вами, да, вот когда это самое, выкидывается связь, возможно, обучиться совсем другим, как и уши, там, горло с вами, и другие. Часть, да? Я работаю, я работаю индивидуально, но как бы что вам подойдет? По запросу. Да, поэтому напишите мне, я чаще всего я бываю в Facebook, ну, либо там вот так, uh -huh. Вот. И мы с вами встретимся и поговорим об этом а, а, Я работаю через программу, и... ну, типа Skype. Это онлайн, да. Так что пишите, напишите, откуда вы. Вот. А, Потому что а, сейчас а, много а, запросов, друзья. Я сразу же. Спасибо. Спасибо. спасибо. Для самого совет, обычно, мы Я Я что он что действительно просто сказать, что а потом, когда я сказала, что как-то с поясницей нас задвигали сюда, ну, это не хватит внимание, Я еще не могу сказать, где она была точно, но просто нет связи. То есть наша задача интегрировать все тело, чтобы оно целиком работать. <соцентрический> Однозначно да? Да. А, я могу с помочь а, начать двигаться. Конечно. А, Там уже будет не так важно, где он будет. Возможно, вы его прямо обнаружите. Возможно, прям какой-то позвонок мало подвижность. Потому что это очень хорошо он сразу а, Либо просто все задвигается, и вам уже будет все равно, где оно было. Да, да, да. Да, спасибо огромное, спасибо, у меня есть да. есть, да. Да. да, очень приятно да. вас послушать.